всем привет с вами снова я тилька и я очень рада видеть вас на моем канале и перед тем как мы начнем мне будет приятно если ты подпишешься на мой канал и запомнишь то, что новые видео выходят каждый вторник и четверг когда мы с вами девушки собираемся или погулять или пойти на романтическое свидание мы продумываем наш образ до мелочей и стараемся все сделать идеально и мне стало интересно а что будет если девушки образ на свидание сделает парень. Ведь мужская логика и женская несколько отличаются. Ну и плюс не все мужчины умеют грациозно делать макияж. И мне кажется, что на этом моменте будет очень забавно. Поэтому сегодня Денис мне будет делать образ. На свидание! Первым этапом Денис подобрал мне наряд, в котором я пойду на свидание. И, если честно, я точно так же, как и вы, не знаю, что это может быть. И для меня это будет большим сюрпризом. Так что я сейчас закрываю глаза и прошу Дениса войти сюда. И вот оно, платьишко. О. Если честно, я ожидала худшего. Это оказалось платье в горошек. Знаешь, как я выбирала? Эники, беники, ели, Варинки. Вот. Как и всегда в макияже, первым делом мы наносим тон. И буду я это делать при помощи вот этого коричневого штукенции. А как она называется? А, свежесть макияжа. Это так и называется, серьезно? <смех> <Я не знаю. смех> это название? Тональный крем. Я нашел тональный крем. Его по, по, по всей роже, да? И только на проблемные места. <смех> Нет, надолго. Ты как так? хочешь. Может быть, этой штукой лучше? НЕТ! No, no, no! damn it! no. <смех> Не надо этой штуки, этой штукой его уже вот так размазюкиваешь по лицу. А, то есть, а я уже размазюкиваю? <смех> ну так. <смех> то есть, надо просто нанести, что ли, так? везде ровным слоем, так? Да. Еще? Да. Нос. И нос. Но нос убыл уже, ты размазал так что пальцем. <смех> <смех> Я буду брать, наверное, либо синие вот эти, либо вот эти зеленые. Понимаешь, что второй год я так и не повторю. <свес> я только <тут> один накрасил. <свес> я забыл, что еще их два. Я чувствую там косяк. <смех> <смех> Все отлично. Поже если бы вы знали, как это страшно, когда это делает мальчик. То я хочу, моргнуть. <смех> да. Как будто тебя никогда не красили мальчики. Но меня красили мальчики, но они были визажистами. <смех> <Это не> визажист. <смех> Что-то моргнуло. Да попало в глаз, я моргнула. Все хватит, короче, пауза. По-моему, мой образ получается очень оригинальным и неповторимым. Но что делать, если вдруг вам не с кем пойти на свидание или просто на прогулку? Тут я хочу порекомендовать приложение Badoo, и я сама там часто зависаю. А еще оно стало удобнее тем, что появилась функция поиска люди рядом, и можно искать кого-то с вашего райончика. Еще мне очень нравится Баду тем, что там можно найти людей, с которыми в жизни я бы никогда не пересеклась, ведь у нас нет схожих интересов, но от них всегда можно узнать что-то новое. Устанавливайте Баду и вы, а первые 10 человек, которые пришлют мне скрин своей странички в этом приложении в ВК, получат от меня сигну. Ссылочка будет в описании под этим видео. У меня должны быть вот такие, знаешь, как у сказках. Что надо размазывать? Хочешь, оставь так. Твой же образ. Мой образ. Русской народной девы. Ой, цветет середь. Полиурща. Губы надо делать губнушки, да? <музык> у нас ты такая синюшная, будешь мне похожа на труп невесты. Мы добавим тебе сейчас розочек в волосы. <музык> <музык> <музык> <музык> Давай, сделай мне прическу. не работает. <смех> <смех> Я не знаю, что ты там делаешь, но это так не работает. <смех> Блин. Ну, другой заколи, второй вот рядышком. <смех> Все отлично. <смех> Ну К Вам круто. <смех> вот такой вот образ получился на свидании. Напишите, пожалуйста, в комментарии, как вам. Лично мне кажется, что это одновременно... И страшно, и прикольно в этом что-то есть. Напишите также в комментарии, чтобы вы исправили, чтобы этот макияж получился еще лучше и красивее. А с вами была я Тилька. Спасибо, что были со мной, посмотрели это видео. Я вас всех люблю. Пока.